Всем привет! С вами Иван Зима и я веду свой блог о том, как я живу в Англии. В этом видео разберемся, в чем же особенность работы через агентство и ее отличие от работы напрямую в компанию. В Англии существует своеобразная прокладка между работниками и фирмами, нуждающимися в этих работниках. В роли этой прокладки выступает агентство TVA, агентство по найму временной рабочей силы или рекрутмент агенции, агентство по трудоустройству. Они могут трудоустроивать всех подряд, от посудомоек до айтишников. Но, конечно, больше всего через агентство проходит людей, много людей, которые работают на менее квалифицированных позициях, как, например, там производственные линии или фабрики. Так как заводы и фабрики зачастую сами и не хотят заниматься всеми вопросами, связанными с поиском и наймом персонала. И в эту же дождливую погодку я и буду дальше говорить про работу на производстве через агентство. В случае с агентством работодателем для человека является именно агентство, которое заключает с каждым человеком так называемый «онгоун контракт». Этот контракт подразумевает под собой то, что никто ничего никому не должен. Прям так и говорят. Не должен ни вы агентству, ни оно вам. Работа, они вас зовут и потом платят за отработанные часы. Нет работы, они вас не зовут и вы со своей стороны можете выйти или не выйти на смену или отказаться, если вас там зовут куда-то. Как минимум 12 недель вы будете работать на таком контракте и потом, если вы покажете себе и вам заинтересуется компания, вас могут устроить напрямую на постоянный контракт, уже без агентства. Если, конечно, вы сами этого захотите и поднимете этот вопрос, за вас никто беспокоиться не будет. Компаниям, которые нанимают работников через эти агентства, не нужно подписывать никаких договоров о трудоустройстве с новым работником. Не нужно проводить тренинги, тестирование, проверки. Всю бумажную работу делает агентство. Единственное, что делает компания, это учет рабочих часов, согласно которым в дальнейшем компания будет платить за работу агентству, а оно, в свою очередь, работнику. Собственно, и отношение к вам, когда вы приходите от агентства на работу, как к расходному материалу. У меня это прям бесит вроде все таки толерантный все но по факту никто никому нахер не нужен отказаться от такого сотрудника заказчик может в любой момент и для этого тоже не потребуется никаких документов и дополнительных действий если вы чем-то не устроили работодателя то вас попросту в любой момент могут отправить домой могут просто подойти и сказать Go home, просто выгонят, короче, как щенка тебя Я много видел таких сотрудников на заводе, которые выходят, плохо работают в первый день и больше я их не видел Короче, их куда-то там на расход пускают Как вы понимаете, все эти агентства живут на разнице между той ценой, по которой они продают человека часы компаниям-нанимателям и той ценой, которую они оплачивают за эти использование этой рабочей силы конкретным людям. Поэтому, как правило, зарплата у работника, работающего через агентство, будет слегка меньше. Зарплаты работника, работающего напрямую в компании. Часто можно найти информацию от недовольных Что нельзя идти в агентство Потому что они вас обманут Будут получать миллионы и вам платить копейки И нужно идти устраиваться только напрямую Что все это в черную, за вас не будут платить налоги Ну и тому подобное Но не нужно все воспринимать за чистую воду Или монету, как там правильно говорится Все не настолько сильно отличается Лично я в Англии не слышал Об агентствах, которые кидают людей Это только какие-то не местные агентства могут делать Которые привозят людей из-за руководства рубежа что-то им обещают. Например, на территории Украины украинские мутные фирмы набирают людей и обещают им одно, а по факту получается другое. Таких шарлатанов, ну, наверное, хватает. Но в самой Великобритании с этим все очень строго. По поводу разницы оплаты труда. Ну, наверное, на, на этом все. В нашем городе у большинства производств зарплата при трудоустройстве в компанию напрямую или через агентство будет, или одинаковой, или будет отличаться на копейки. Проверено лично мной. Дело в том, что содержание дела персонала и вся работа вокруг этого самого персонала требует огромных затрат. И часто производством или другим компаниям-нанимателям дешевле платить дороже. Да, вот бывает и такое. За человека часы агентству, нежели сами делать всю эту работу И разница в стоимости человека часа как раз и покрывает эти расходы Не знаю, поняли вы что-то из этого или нет Но суть в том, что возиться с кадрами очень сложно Особенно, когда это румыны, поляки и там все без английского языка Поэтому пускай возятся с этим всем э, вот... Агентство, а работодатели просто будут платить агентству. Агентство никого не обманывает, они сразу говорят ставки на которые берут людей, и потом платят эти деньги. Платят за все необходимые налоги, за вашу И предоставляют вам все, что положено. Ну, типа оплачиваем отпуска пенсионного страхования и тому подобное. Например, там, где работал я, платят одинаково, хоть ты работаешь напрямую или хоть через агентство. Я поработал как напрямую, так и через агентство. И об этом у меня есть отдельный ролик на канале, заходите, смотрите. Также часто в агентствах работают менеджеры, которые сами родом из Польши, Румынии или Латвии, чтобы было удобнее общаться на своем родном языке. Так все там схвачено на производствах в основном и работают поляки и румыны и в меньшей степени латыши так что когда работаешь на производстве англика можно вообще и не увидеть совсем, то есть как будто ты живешь в Польше или Румынии или вот в какой-то общей стране польско-румынской какие однозначные минусы есть при работе через агентство? Когда заканчивается работа на производстве от работников из агентства отказываются в первую очередь, так как Перед своими сотрудниками в штате есть какие-то обязательства по работе часам в контракте. У меня несколько раз такое было, когда я вышел на работу, и что-то у них там пошло не так, и спустя 30 минут моего нахождения на работе меня отправили домой. Мягко говоря, было не очень приятно, хотелось послать всех их нахрен и пойти вообще и больше не работать в этой компании пришлось немножко переместиться, сменить локацию. Ну что ж, продолжим. Ну или когда, например, сломалась одна линия, то в первую очередь домой отправляют тех, кто работает через агентство. Бывают моменты, когда вы вроде работаете на одном месте в смену, но потом резко заканчивается сокращается запрос на рабочих и вам остается или сидеть дома без работы и денег или идти на другой производство. Другую площадку и с другими условиями, которые предложит агентство. Ну и самое неприятное, а в отношении к тебе не самое лучшее, потому что через агентство работают много людей, постоянно текучка кадров, кто-то пришел, кто-то ушел и людей за людей особо не считают. Ну вот это не очень приятная штука конечно, но можно пережить. Свои плюсы в работы через агентство тоже есть. Процесс трудоустройства в агентство чрезвычайно прост. Обзваниваешь все агентства, которые нашел в интернете, если можешь элементарно пообщаться на английском, или просишь позвонить знакомых, которые помогут тебе в этом. А еще лучше прямо ножками пройтись по офисам, чтобы своими глазами посмотреть, что там да как и к чему вообще, и как выглядят эти агентства в принципе. Первым делом нужно будет пройти процедуру регистрации с агентством. То есть заполнить анкету, формы по состоянию здоровья, часами работы и пройти какие-то там короткие интервью по итогам которого сотрудник агентства сможет вам предложить варианты трудоустройства, какие-то вообще работы если у вас нет никаких специализированных навыков и опыта для агентства это ну, не будет большой помех все прекрасно знают, что через агентство работают люди с минимальными навыками Поэтому особых требований к ним не предъявляют Главное, чтобы совсем уж не препятствовал там, Не старался за где-нибудь зашариться И что-то где-то как-то работал Разница между тем, чтобы устроиться напрямую И устроиться через агентство тоже есть В агентство вас возьмут даже без английского Главное найти кого-то, кто-то, кто поможет вам с переводом на начальном этапе Если вы совсем не понимаете И у агентства не будет переводчика Который говорит на понятном для вас языке Они сами заполнят за вас кучу там Бумажек, которые в Англии вокруг трудоустройства, короче, немало. Особенно при трудоустройстве на разные производства. Техника безопасности, охраны труда, аллергены, болезни и тому подобное. Не считая базовых тренингов с информацией о компании и правилами и законами. При найме в производственную компанию напрямую. Чаще всего без английского никто вас рассматривать не будет. Потому как нужно будет пройти тренинг-индачен, сдать тесты после него, чтобы подтвердить, что вы понимаете условия работы, требования, технику безопасности Через 12 недель работы на одном производстве э, Зачастую у вас будет возможность перейти на прямой постоянный контракт Хотя есть люди, которые 10 лет работают через агентство на одном месте. Мне неведомы их мотивы, таких людей мне не понять. Но такое тоже бывает, я их лично видел. Ну, просто, наверное, люди не очень как бы хотят чем-то заниматься, суетиться, что-то предпринимать. И то, как есть, и плывут по течению, да и все нормально, и их все устраивает. Еще вспомнил один интересный для меня момент, который вызвал как бы удивление. Для работы в пищевой промышленности тут не нужна книжка и прохождение каких-либо медосмотров вы просто заполняете форму где отмечаете галочками что если у вас какие-то заболевания или нет и все и никого не интересует если они на самом деле у вас эти заболевания и вас допускают вообще к продуктам без проблем ну что ж, подведем маленький итог. Это мое субъективное такое мнение и вывод. В целом, работа через агентство в Англии – это вполне приемлемый вариант. Особенно для тех, кто только приехал в страну и тех, кто не владеет английским языком. Поработать, понять, что к чему, получить первое место работы в Англии для составления дальнейшего резюме. Это тут важно. Познакомиться с людьми на разных объектах, завести связи, так сказать. Вполне себе отличный вариант. Лучше пойти и работать через агентство, чем сидеть месяцами дома и говорить, что я не могу найти работу в Англии, здесь все очень сложно. При этом сам не знаю ни языка и вообще ни в чем не разбираюсь и ничего не умею. Также, работая через агентство, можно попробовать разные места работы. Можно попросить своего менеджера с агентства, чтобы тебе дали другую работу. Поработать в разных местах, чтобы выбрать, что тебе больше подходит, нравится, там, по времени, по оплате, по графику и остальному. Также ты можешь работать, так сказать, рывками. Отработал себе месяцок и сказал, что все, я поехал домой, я устал, я ухожу, хочу отдохнуть. Или просто не работать, а потом снова выйти на этот же завод. Так как люди нужны всегда. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите комментарии, пожалуйста. Для моего начинающего канала это очень важно. Ну и смотрите мои другие ролики. Пока. Отработал месяц Ага, по новому. дома не сидит? Ну ты же там не мешаешь? А где я там буду писать видео? Где я пишешь прям? Да, ты мне вот сбила все. Блин, так ты мне там махнул. Послал бы тебе нафиг, да? На, посмотри, что получается. И зима настала.